Стандартное деление жилых домов по классам, эконом, бизнес, элитный, не отражает всего разнообразия квартир на столичном рынке недвижимости. Панель панели «Рознь». Некоторые эксперты предлагают закрепить понятие некомфортного, морально устаревшего жилья. Это не только хрущевки без лифта, с тонкими перегородками и тесными кухнями. На качество жизни влияют и другие факторы. К некомфортным можно отнести многие квартиры в панельных домах советского периода, по крайней мере, до 80-го года постройки, отмечает эксперт в области недвижимости, руководитель реализации, элторской компании Валерий Летенков. Здесь нужно смотреть не только на толщину стен ниже 270 также еще один из критериев смежные комнаты это всегда менее удобно еще один критерий это отсутствие лифта этажи разбиты по-разному они бывают коридорного типа да это когда на одном этаже там через длинный коридор много-много квартир на мой взгляд это неудобно гораздо удобнее когда заходишь на площадку выходишь из лифта лифта два да там большой и маленький как-то в панельных 16 этажках можно взять за пример заходишь на площадку там там 4 квартиры. В самом коре можно оставлять какие-то вещи. Для людей это более удобно, более комфортно. Также кухни. Все-таки 6-метровые 6,8-6,5. На мой взгляд, это маловато. Но нужны ли вообще новые градации столичных домов? Ведь в конечном счете каждый покупатель выбирает квартиру по своим предпочтениям и средствам.